раз случайно включил новости и снова обнаружил там клоунов, которые якобы летали в космос, якобы летали на орбиту для того, чтобы снять фильм. Я, честно говоря, стал уже подзабывать об этой новости и не хотел ее, честно говоря, касаться, но они сами о себе напомнили и лишний раз показали, какие они обалденные, какие они шикарные, какие они гениальные, какие они непревзойденные. Товарищ, самый главный клоун, который отвечает за постройку ракет, у него кликуха Брагозин. Да? Думаю, вы знаете, о ком я говорю. Вот этот товарищ, перед тем, как отправить якобы отправить клоунов в космос, таких же, таких же умных, как и он сам, он заявлял о том, что другого способа нет. Что чтобы снять правдивый фильм о космосе, правдивый фильм о космосе, Необходимо взять и по-настоящему отправить туда, потратив огромное количество денег, новый ракетоноситель ухандохать не по назначению. Надо отправить клоунов в космос, на орбиту, в сокращенном количестве, всего два клоуна, мальчики-девочка, и дать им возможность снять там полнометражный художественный фильм, Наверное, очень гениальный, наверное, очень важный, очень серьезный, очень прям вот нужный, нужный, нужный, понимаете? Мне кажется, что этот клоун, который отвечает за постройку ракет, он не видел фильм «Гравитация». Наверное, он также не видел фильм «Звездные войны». И, в принципе, весь кинематограф, все, что вы видели когда-либо о космосе, Никогда не снималась в космосе. И тут находится вот этот дурачок, который в прямом смысле слова убеждает всю страну, весь мир в том, что он сейчас возьмет из загажников ракетоноситель, забешеные бабки, посадит туда двух клоунов, отправит их на орбиту, они снимут кино, и все. И это гордость, и это успех, это победа. Далее мне понравились два клоуна, которых отправили. Девочка у мальчика, да? которые менять себя один режиссером, а другая актрисой. И довольно смешно было наблюдать за тем, как лаком поднятые волосы вверх прям столбом стоят у нее на протяжении всех съемок, и она якобы в невесомости там двигается, прыгает, а волосы, как поставил их парикмахер, да, как поставил их стилист, феном присушил, и они вот так вот кверху стоят, факелом, и не двигаются ни вправо, ни влево, понимаете? То есть у мудаков настолько мало мозгов, что они не подумали о том, чтобы хоть немножечко распотрошить эту прическу, дабы она выглядела хоть капельку реалистично. Добавок ко всему девочка, клоун, которая считает себя актрисой, которая якобы летала на орбиту, с такой уверенностью заявляла о том, как легко она перенесла нагрузки 8G, с улыбочкой такая. Я почему-то сразу понял, что девочка это в принципе никогда не видела, что происходит с человеком при таких нагрузках, что происходит с подготовленным человеком, с военным человеком, со здоровым, крепким мужчиной, с человеком, который каждый день проходит эти тренировки, который специально для этого готовится, который специально для этого наблюдается, откармливается, там тренируется, понимаете? И эта девочка вот так вот открыто, так рьяно, так легко, так спокойно говорит, да, я тут на центрифуге крутилась, 8G, я там то, я там это. Я думаю, у этой девочки вытекли бы оставшиеся мозги, если бы она хотя бы 6G на себе испытала. В общем, суть видео в принципе даже не в той клоунаде, которая происходит. Даже не в том, что обычный рядовой гражданин, обычный рядовой человек, зритель, у которого хоть мало-мало есть мозгов, ему в принципе не надо больше ничего для того, чтобы понять на 100%, что не летает никто ни в какой космос. И все это фейки, все это гребанная пропаганда для дебилов, для идиотов. Недаром самый главный клоун, который отвечает за сборки ракет, это и есть дебил, это и есть отморозок, это умственно отсталый, недоразвитый клоун в прямом смысле слова, клоун, потому что он не в состоянии понимать, даже понимать, насколько глупые вещи он делает. По факту они просто пилят бюджет. Это же дураку ясно, что бабки просто воруются и в наглую. И сейчас они уже не заморачиваются по поводу какой-то там истории, по поводу какой-то там красивой картинки. Но знаете, суть даже не в этом. Меня не столько, наверное, даже не это расстроило. Не то, что клоуны какие-то по телевизору, новостях, главных, не главных, неважно совершенно, что пропаганда, ну и пропаганда, главный канал, не главный, какая разница, ложь, она и в Африке ложь, на золотом блюде ее принесут или просто в ладошках. Суть в другом. Меня поразило, что при всем том количестве говна, которое информационного, которое они вываливают на зрителя, на гражданина очень много топовых миллионных блогеров да, они обсуждали не то, что нужно они обсуждали о том, что вот смысл был ли смысл отправлять на орбиту потратить такое количество бюджетных средств то есть они обсуждали уровни лжи они делали вид, как будто их интересует этот вопрос как будто они не согласны как будто они оппозиция мнению, да. Государственному, вот этому основному. Но при этом никто из них, видя очевидные факты того, что это чушь полная, никто из них не озвучил вариант того, что... А ведь никто никуда не летал. Это просто цирк. Это просто клоуны. Это просто постановка. Понимаете? Это обезьянка перед вами, вот перед экраном. Перед камерой, вернее, на экране побегал, поскакал. Две обезьянки, мальчик и девочка. Один с камерой, вторая там с гримом, с лохмами, со своими вверх смотрящими. Никто из топовых блогеров не сказал о том, что ребята, так ведь это лажа, космоса нет, никто никуда не летал. Чушь полная. Я задался вопросом, почему? Неужели действительно наступило то время, когда в информационном поле доступ к этому полю, к людям, к зрителям, имеют только те, кто сидят на ошейнике, только те, кто сидят на поводке. И им позволяют чуть-чуть, так тихенько, аккуратненько, так гавкать на определенные темы. Но это все. Понимаете, я пришел к выводу, благодаря этой клоунаде с полетом на орбиту, так называемым, я пришел к выводу, что все то оппозиционное, что мы видим вокруг, все то, что еще не заблокировали и не уничтожили, и не посадили, в том числе тех самых людей, которые освещали когда-то информацию в разных ее ипостатях, совершенно разных. Я понял, что все информационное поле зачищено. Внезапно мне стало ясно, что вокруг нас мы смотрим и думаем, типа вот эта оппозиция, вот это типа провластная. А на самом деле нет. На самом деле оппозиции нет. Все провластно. Просто, как я и говорил раньше об уровнях лжи, что правда и лжи уж давно не существует. Существует просто ложь и ложь. Ложь и ложь, ложь и ложь, ложь и ложь, ложь и ложь. То есть на огромном количестве уровней ложь, разных видов, разных мастей, разных глубин. Понимаете? Видимо, все, видимо, да, мы достигли того уровня, когда те, кто пытаются высказать свое мнение, пример, вот я, да, мой канал в жизни никогда не получит никакого продвижения. Его будут топтать, топтать, топтать, топтать, как в принципе и делают на протяжении долгих лет. Да, я набрал там, э, перешагнул определенный рубеж подписчиков и монетизацию приобрел, там еще какие-то мелочи. Но меня все равно теперь YouTube душит меня через часы просмотров, там, через какие-то другие моменты, через аутентификации и прочее, прочее, прочее. То есть он всячески не хочет мне позволять двигаться куда-то вверх, двигаться куда-то дальше. Но не даст он, понимаете, не даст. И это просто хобби мое поделиться с вами интересным, либо глупым, там, умным, неумным, это уже вам решать мнением. Вот и все. То, что он там может держит, грубо говоря, образно выражать кнопку на пульсе, да? вернее, палец на кнопке <свят> или палец на пульсе. <свят> Я уже сам запутался, извините. В общем, руку на рубильнике держит, да? думая, отключить, не отключить. Может быть, очень даже может быть, и мне достаточно затронуть какую-то определенную тему, и он просто раз еще и потушит, как давным-давно сделано со многими другими. Хотя я пока ему в принципе не интересен с моим количеством подписчиков, просмотров. На меня пока не обращает внимания. Но. Поэтому, подытоживая суть видео. Клоунада с космосом продолжается. Борьба с оппозиционными СМИ закончена. Власть победила рабство прогрессирует Наморники теперь носят все без исключения вы знаете, интересная такая штука я на днях пришел к выводу как интересно э, людей заставляют одевать наморники, чтобы потом лечить их кислородом чувствуете, да? как интересно в общем, все довольно плохо. Но это не повод для того, чтобы сдаваться. Несмотря на то, что осень, депрессия, болезни, проблемы и многое другое, все же находите в себе силы улыбнуться. Находите в себе силы встать, двигаться, идти к какой-то цели. Находите в себе цели, находите в себе желание, находите в себе силы, находите в себе Жизнь. Не существование, но жизнь. Извините, как всегда, видео получилось крайне сумбурным, а абсолютно сумбурным. Но, может, кому-то интересно. Я знаю, что некоторые люди ждут новые видео, и им нравится меня просто слушать. Спасибо, что вы есть. Берегите себя, подписывайтесь. Ну и вы прекрасно знаете, что нужно делать для развития этого канала. Всего доброго.